Проект Альфа Гейм на канале Виталков представляет Приветствую вас, меня зовут Виталий Ковалев и я ведущий канала Виталков, на котором рассматриваются разработки компьютерных игр и все, что с ними связано. Это 22-й по Unity, в котором я расскажу, как использовать акселерометр в Unity, а в частности в нашей игре Space Shooter. Дальнейшее наше управление игрой в основном будет происходить при помощи приложения для отладки Unity Remote. Таким образом, все управление будет отдано мобильному устройству. Поэтому внесем в изменения в код, которые позволят нам, используя акселерометр, управлять нашим кораблем. Но если на вашем телефоне нет акселерометра, это вовсе не беда. Так как в последующих уроках управление кораблем будет совсем другое. План работы следующий: Что такое GDK и Android SDK? Второе понятие акселерометра. И третье использование акселерометра в игре. Для разработки мобильных приложений под dOS Android используются различные языки программирования. Мы будем использовать язык программирования C-Sharp, но для портирования на Android платформу нам потребуется GDK и Android SDK. Что это такое? Аббревиатура GDK расшифровывается как Java Development Kit, а в переводе означает «Инструменты Java разработчика». В двадцать первом уроке я рассказывал как установить GDK, но кроме GDK нам понадобится еще один набор инструментов это Android SDK, расшифровываются как Android Software Development Kit. В переводе означает инструменты для разработки Android приложений. При помощи этих двух инструментариев игровая среда разработки Unity портирует приложение написанное на языке программирования C Sharp в приложение на Android. Понятие акселерометра На просторах интернета есть точное определение акселерометра, но я скажу вам так, если вы дошли до этого урока, вы знаете, в Unity мы работаем с тремя осями x, y, z. Так вот, акселерометр как раз и позволяет нам получить информацию об изменениях в этих осях и эти изменения использовать в играх для управления игровыми объектами, передавая им координаты, полученные от акселерометра. На примере это выглядит так, чтобы воспользоваться акселерометром и наглядно показать, я установил программу Physic Toolbox Sensor Suite, а для записи экрана смартфона использовал приложение DU Recorder. Взяв вертикально в руку смартфон, я начал смещать его влево-вправо по оси X. Эта ось обозначена красным цветом, и как стало видно на графике, ось X активизировалась, показывая частоту изменений. Смещая телефон вверх-вниз, активизировалась ось Y, обозначенная зеленым цветом. Чтобы активировать ось Z, смартфон необходимо смещать от себя к себе, и теперь вы видите на графике, как активировалась ось Z, обозначенная синим цветом. Когда телефон находится в горизонтальном положении, в играх он зачастую используется для наклонов влево-вправо, вперед-назад. И для этого нужно определять угол наклона. Но акселерометр может не только фиксировать ускорение, когда вы смещаете его по осям, но и показывать угол наклона относительно земной поверхности. Иногда он работает в паре с гироскопом для получения более точных данных. Использование акселерометра в игре для получения данных с акселерометра используется класс Input и его статическая переменная Acceleration. Эта переменная возвращает последнее измеренное линейное ускорение устройства в трехмерном пространстве, то есть координаты X, и YZ мобильного устройства. А теперь давайте вернемся немного в прошлое и вспомним, как было построено управление с использованием клавиатуры. Откроем файл PlayerController, в котором мы описывали управление нашим кораблем, используя статическую функцию GetAccess. Переменные MoveHorizontal и MoveVertical возвращали нам направление по осям X и Y соответственно. Так как клавиатуру мы использовать не будем, эти строки можно удалить. Теперь давайте добавим строчку кода, которая записывает в переменную Vector3 значение, полученное с акселерометром. Теперь в переменной acceleration хранится значение по трем осям. Давайте вернемся в Unity и уточним, по каким осям двигается наш корабль. На вкладке Иерархия выделим объект Player и в компоненте Transform изменим поочередно назначение каждой из осей. Как мы выяснили, для того чтобы перемещать корабль вперед-назад, мы используем ось Z, а для того, чтобы перемещаться влево-вправо, используем ось X. Ось Y у нас не задействована, так как нет смысла перемещаться вверх-вниз, при этом используя ортографическую камеру. Запомнили, что ось X используется для перемещения влево-вправо, ось Z – вперед-назад. Вернемся в скрипт PlayerController. Нас интересует строка, задающая движение кораблем. В ней необходимо заменить переменные Move Horizontal и Move Vertical на данные, полученные с акселерометра, которые на данный момент хранятся в переменной Acceleration. Переменную Move Horizontal меняем на Acceleration.x, а переменную Move Vertical на Acceleration.y. Может возникнуть вопрос, почему переменная Move Vertical заменяется на Acceleration.y, а не на acceleration .z? Дело в том, что когда мы держим смартфон горизонтально, смещая его вперед-назад, активируется ось Y акселерометра. А как я говорил ранее, для управления кораблем, объектом Player, вперед-назад, в компоненте Transform для этого используется ось Z. Таким образом, смещая корабль вперед-назад, мы передаем ему в компонент Transform, а именно в ось Z, координаты с акселерометра по оси Y и получаем движение вперед-назад. Для большего понимания установите приложение Physics Toolbox SensorView или любое другое, и разберитесь в работе линейного акселерометра в режиме вертикального и горизонтального положения. Линейный акселерометр не покажет угол поворота, а вот гироскоп, созданный как раз для измерения углов, с удовольствием это сделает, поэтому зачастую акселерометр и гироскоп работают сообща. Для того чтобы корабль смещался по любой из осей, достаточно наклонить смартфон в нужную сторону. Вернемся в Unity. Соединим смартфон с компьютером, на мобильном устройстве не забудьте включить режим разработчика и отладку, а также запустите приложение Unity Remote, после чего запустите саму игру. Управляя положением смартфона, вы одновременно управляете движением корабля. На этом я буду заканчивать данный урок и если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь. И помните, больше лайков равно больше мотивации педать новые видео. Пока!